В ходе нашей профессиональной деятельности нам приходится не только шить изделия с нуля, но и что-то переделывать. Вот этот урок посвящен переделке корсета. Что я буду делать? Я буду укорачивать, во-первых, в длине по переду и по по переду, по спинке и по боковым линиям. Также я выпарю вот этот вот наш вкладыш, наш язычок отсюда из шва. Сейчас, чтобы я ничего не перепутала, этот у нас 7 дробь 8, этот у нас значит 6 дробь 7. Значит, из этого шва я его выпариваю полностью. Мне нужно затем будет этот рельеф восстановить. Мне нужно будет полностью, полностью закрепить заново швы. То есть частично их прошить надо будет, либо полностью, после того, как срежется э, лишняя ненужная мне сейчас часть. Затем э, из вот этого Кладыша нашего из вот этого язычка я перекрою детали то есть выкрую детали номер 8 перекрою эту деталь на 2 и соединю по вот этому шву 7 дробь 8 то есть сделаю аналог первой технологии но я имею в виду аналог деталей номер 8 как вот по первой технологии мы делали тоже вошью молнию тоже ставлю сеточку то есть все это вы сейчас увидите так перехожу к действиям заранее я себе уже просчитала я хочу чтобы у меня был корсет от талии вниз ниже талии по, по боку по переду и по спинке на 4 сантиметра по спинке по вот этому шву в готовом виде на 4 сантиметра и так нет по спинке по этому шву тоже на 4 сантиметра так что я делаю сейчас я просчитываю не забываю о том что у меня уже здесь есть какой-то припуск на шов например полтора сантиметра и если я хочу такой же сохранить припуск точно такой же полтора сантиметра то я просто вот высчитываю здесь допустим вот у меня по боку 4 я себе отложила замерила расстояние сколько мне нужно убрать то есть от вот этой точки от низа вверх 4 сантиметра вообще не думаю о припусках уже поскольку я его сохраняю такой какой у меня здесь есть такой он мне и понадобится при работе с более коротким корсетом просто от линии низа по боковому шву я откладываю свои 4 сантиметра вверх точно также работаю с линии середины переда и со спинкой так с линии середины переда откладываю 4 сантиметра от талии вниз вот эта точка от нее замеряю вот от этой точки вниз замеряю сантиметровой лентой или линейкой тут не принципиально вот чем замерили здесь тем работаете и по корсету одним и тем же Приспособлением. замеряю сколько шесть половиной вот я себе заранее записала 6 половиной со спинкой поскольку здесь у меня язычок и пока мисс детали номер 8 у меня нету я здесь откладываю от талии вниз 4 сантиметра провожу перпендикуляр к вот этой линии к линии середины спинки сейчас я наведу вот вот у нас это линия до пересечения с вот этой точкой. Так, Здесь провожу перпендикуляр. Вот с этой стороны будет удобно так, чтобы вы увидели. Смотрю, где она у меня пересекается, эта точка. Вот, вот здесь она. От этой точки вниз по рельефу 7 дробь 8 я замеряю расстояние. Вот этой точки вниз записываю, какая у меня цифра получается. Вот ту цифру я откладываю от линии низа вот сюда, я заранее уже отложила. Вот сюда. Сейчас я буду с ними работать. Вы все это увидите. Итак, здесь я откладываю то, что у меня получилось 6,5. Здесь 4 уже отложила. вот от низа вверх 4 сантиметра теперь соединяю эту точку под линейку здесь вот не спешите здесь не всегда удобно поскольку уже вшиты косточки хотите можете заранее их выпарать но мне удобнее так мне тогда не нужно вот эту закрепку выпаривать. я просто срезаю ножницами тут уже как бы каждый мастер решит для себя сам Мне просто так быстрее без выпарывания я отрезаю потом легко просто повытаскиваю эти кости и все покороче линейка по длине это уже тоже вы решаете сами исходя из вашего желания или ваших возможностей провела одну линию и со второй стороны точно такую же линию я провожу может получиться небольшой мысик у нас немного и получается мы его округлим чуть-чуть буквально на миллиметр подрисуем от чего так получается от того что при пошиве когда мы подталкиваем кости наши детали немножечко повытягивались по вот этим вот линиям соответственно здесь мысик получился мы можем просто выровнять здесь здесь иначе при переделке здесь уже по-другому не получится так здесь не забываем сверять еще здесь детальки вот я отмерила у меня вытянулась чуть-чуть иначе здесь на миллиметр ниже здесь на миллиметр выше нужно сделать так чтобы было одинаково конечно самый идеальный вариант если нужен короткий корсет просто ровный изначально его сшить но при переделках бывает нужно немножечко и как сказать потрудиться потрудиться больше чем рассчитываешь То же самое мы проделаем потом и с подкладкой. Сейчас я просто дорезаю ножницами, напоминаю, что я заранее просчитала припуск на шов по линии низа. Я все это уже учла, поэтому я спокойно обрезаю лишний материал, который мне уже не нужен сколько я переделываю модель тут важно не перепутать боковую линию то есть отложить именно по нужному рельефу нужную величину не спешим аккуратно с пальцами которые внизу чтобы лезвием нож ножниц не травмировать себя опять-таки ножницы выбираете те с которыми вам удобно работать мне удобно вот с такими дохожу до линии шнуровки до рельефа 7 дробь 8 и просто по камень срезаю вот так вот вырезала этот кусок теперь так работаю с подкладкой то же самое откладываю Подкладки, если мне уже мешает вот эта деталька наш язычок, значит, я ее заранее хоть немножечко выпарываю и поднимаю, закалываю булавкой наверх. Если не мешает, но ну, значит не мешает. Но мне мешать будет уже. Поэтому заранее я немного выпарываю. Вот до этого уровня. Вот я срезала. Здесь детали верха, так. Вот до этого уровня мне нужно распороть. Можно чуть-чуть выше, но это лишние усилия. Сейчас я покажу, почему лишнее и как можно облегчить здесь. Просто немножечко потянуть его, как бы выдернуть слегка, если, конечно, материал, из которого вы делаете этот язычок, если он это позволяет, и подкладочный материал. Если нет, если он очень какой-то хрупкий, вы взяли, там он плывет по швам, то есть плохая цепкость у материала то тогда лучше ничего не дергать, как я сейчас буду делать. А все полностью выпороть. Ну, вот так достаточно. Вверх буквально я вот сколько? 12 миллиметров выпорола. Вот так чуть-чуть я растягиваю. Все, у меня уже достаточно места для того, чтобы я дальше работала. Так, закалываю наверх. откладываю по линии середины переда по боковым линиям от низа вверх нужное мне расстояние провожу прямые линии как только что с деталями верха и вырезаю ножницами вот я срезала подкладку вот наш срезанный вверх все, теперь можно полностью выпороть этот язычок можно на данном этапе одеть на манекен и посмотреть если вдруг в процессе шитья вы об этом не знаете но если вдруг в процессе шитья линия низа вот материалы немножко вытянулись, пока вы вот выкраивали ножницами, все могли немножко вытянуться. Поэтому вот вспоминаем, как мы подгоняем по линии низа корсет. Помните, мы подгоняли по рельефам 1 дробь 2. Вот мы сейчас на данном этапе одеваем корсет, как он есть. Несмотря на то, что здесь швы у нас срезаны, а значит они легко могут распариваться. Вот я вам показываю, как распаривается шов поэтому вот так как я сейчас делаю мы не делаем просто одеваем на манекен и если где-то допустим по каким-то рельефам нужно убрать убираем но мы не забываем о том что если нам допустим нужно в рельефе 2 3 убрать мы распределяем на два одинаковых рельефа. если здесь предположим нужно убрать 5 миллиметров то мы убираем 2 миллиметра сюда два с половиной и сюда два с половиной если нам Какие-то другие швы мы видим, что ну, точно так же аналогично поступаем. То есть отмечаем себе уровень подгонки, который нужно сделать. Если ничего не нужно делать, как я уже сказала, мы выпарываем этот шов. Мне полностью нужно, поскольку я буду сюда втачивать детали номер 8, подкладку отпороть. Здесь и здесь чем я сейчас и займусь я выпарываю язычок Итак, я распорола свой корсет по линиям шнуровок с одной со второй стороны в язычок поскольку Выпарывая его, у меня распоролся полностью этот шов. Мне его нужно сейчас восстановить, то есть проложить заново. Чтобы это сделать, мне мешает вот этот, вот эта закрепка и шов соединения подкладки сверху То есть я надпарываю полностью, не полностью, а вот этот шов частично. Вот приблизительно где-то на такой кусочек, может быть чуть-чуть дальше. Я посмотрю, как мне сейчас будет, насколько мне удобно будет заходить лапкой. Затем я пар нитку соединительного шва, который мы соединяли корсет с подкладкой его чуть-чуть меньше выпарываю вот этот вот этот отделочный шов приблизительно до вот этого рельефа следующий за ним шов, который мне надо выпарать чуть чуть меньше я надпарю. так вот это надо сделать. Затем мне нужно будет все швы, частично прошить сантиметров на 10-15 чтобы полностью все заново не прошивать достаточно сантиметров на 10-15 немного выше талии я зайду проложу новые швы сейчас все это вам покажу что еще нужно сделать нужно вытащить кости Вот кости вы можете вытащить сейчас либо можете чуть раньше когда вы вот если у вас точно такой же корсет, точно такая же задача, когда вы вот петли прежде, ой, когда отпарываете по линии шнуровки подкладку от линии верха. Потому что при распарывании немножечко тормозится работа, пока месте вот эти вот косточки находятся здесь. Как только я их вынула, работа пошла быстрее. То есть вот такой тоже нюанс. Имейте в виду для себя на будущее. Дальше, что я делаю? Поскольку я сейчас буду вынимать косточки, чтобы потом не запутаться, какая кость из какого рельефа запутаться, очень легко. Конечно, можно и разобраться впоследствии, там заново подобрать, можно вообще другие косточки вставить, эти просто выбросить. Но я не планирую выбрасывать, и я не хочу потом тратить время на то чтобы разобраться какая косточка от какого рельефа. Я сразу вытащила косточки, вот прямо пучок, как он есть, обмотала скотчем и подписываю не размазывающимся маркером. Вот эти кости у меня от рельефа 7-8. Проделаю с одним рельефом. То же самое сейчас перед камерой. Вот достаю вот из соседнего шва шов 6-7. С такого же одноименного ему, 6 дробь 7, достаю еще косточку. Как вы помните, я у меня тонковатые косточки, поэтому я их дублировала. Вместо одной в каждую кулиску я вставляла две. Беру тонкий скотч. Сейчас я найду его край. Ножечко закручиваю. Отрезаю здесь, ну мне так удобно, я так загибаю, кто-то иначе загибает, чтобы мне потом не искать вот этот вот край скотча каждый раз. И подписываю 6 дробь 7, укладываю рядом, С, со следующими рельефами поступаю точно так же. Еще давайте один проделаю. Перед камерой, и затем нужно в каждом рельефе тоже проложить шов, как и на подкладке от линии низа к верху потому что если мы это не сделаем, шов просто порится, и все нам так не подходит. Нам надо это предотвратить. Так достала 5 дробь 6. Теперь я работаю так, вот это он, и одноименный с ним же. это у нас 6 дробь семь пять дробь шесть так я надпорола вот этот верхний отделочный шов вот у меня здесь вот ниточка коротенькая небольшую я пока оставила дальше покажу вам зачем теперь вот этот шов соединяющий детали верха с деталями подклада хочу уделить внимание этому потому что думаю что для некоторых это будет важно для некоторых моих учеников не все поймут там где я распарываю закрепку нашу машинную, я сразу прорезаю все нитки у нас получается трехслойный шов здесь я сразу захватываю то есть я не вытягиваю по одной сейчас я просто комментирую поэтому немножко медленнее отвлекаюсь я на то что я говорю вот здесь я могу уже немножко подтягивать эту ниточку вот особенно когда распарываешь все закрепки на наших петлях очень много работы если просто вот так вот по одной ниточке вот так вот вытягивать аккуратненько сразу все три слоя прорезаю и с обратной стороны я вытаскиваю все нитки все меленькие ниточки нужно внимательно проверить чтобы их удалить чтобы они нам не мешали потом в работе не попали туда, куда не стоит, в какой-то шов. Так, сейчас я распарю, определюсь до какого этапа. Этот я надпорола до вот этого рельефа. Там у нас получается рельеф семь дробь восемь, семь дробь шесть, шесть дробь семь до вот этого рельефа. Вот этот чуть-чуть раньше я остановлюсь. Так, чтобы мне было удобно за машинкой прокладывать новый вот этот вот шов, соединять вот эти две детальки. Пока комментировать не буду. Просто выполняю эту работу. Нитки, которые распороты, мне немножко мешают сейчас. Все сливается и очень плохо видно. Но что делать, если нужно проделать такую работу? Стежочки миленькие что опять-таки немножечко тормозит но зато придает определенную прочность нашему изделию мелкий стежок соединительного шва вот я думаю что этого мне достаточно просто отпорола вот эти припуски которые я буду соединять все я могу уже класть под лапку машины может быть чуть-чуть дальше на ширину лапки машины чтобы свободно свободно прошла прошла лапка при стачивании все прокладываю шов то есть соединяю эти две деталички Можно предварительно полностью вешов сколоть булавками. Тут уже смотрите, как вам удобней. Надо сколоть, скалывайте. Вначале в конце шва, как всегда, не забываем о машинной закрепке. теперь я обещала сказать по поводу вот этого коротенького шовчика первого отделочного, который я выпарывала. Я на изнаночную сторону вывожу, вот сейчас вот эту ниточку коротенькую, которую мы видим, вывожу ее на ту сторону и завязываю узел из двух вот таких ниточек. Одна там уже есть, и вторая вот здесь. Переворачиваю на эту сторону, нахожу ее среди множества вот я ее нашла все перевязываю эти две ниточки между собой один раз и затем второй раз если мне не хватает длины я использую тоже поролку распарыватель вот этот вместо крючка чуть-чуть поддеть чтобы получилось завязать, если нитка коротковатая, не это помогает. при стреляю, она ну, может быть сантиметра два с половиной. Что это за нитка у нас? Какую я не обрезала, я тоже выбираю. Так, теперь вот этот шов, вот этот соединяющий детали верха и детали подкладки, тоже подвязываю, но я сейчас проложу еще дополнительный шовчик немножечко дальше зайду уже на то что куда в принципе не обязательно но все же все же нужно то есть недостаточно вот просто до уровня вот этого стежка который я сейчас перевязываю сделать сделать шов новый завязываю тоже подрезаю кончики заранее подготовленные детали номер 8 детали верха и детали подклада вот я вам показываю детали верха, детали подклада подготовленные, от утюжины с проклеенным с проклеенной клеевой с сеткой все это я заранее подготовила теперь я эти деталечки буду соединять к тем швам, которым нужно. То есть здесь у нас срез 7 дробь 8. 8 дробь 7 и 7 дробь 8. Вот это одноименный срез. Что значит одноименный? Носящий одно имя, одни цифры. 7 дробь 8. В данном случае это цифры. Вот. Итак, сейчас я буду это делать. Соединю по этому шву, затем по этому шву, затем соединю детали точно такие же, по подкладке так что это у нас вот так это у нас будет а затем соединю подкладку с верхом ну, в общем то восстанавливаю последовательность восстанавливаю наш корсет то что выбрала и дошиваю то что не достает так и повторюсь еще раз не забываем что нам нужно укрепить все наши рельефы. Поскольку мы срезали низ, укорачивали его, мы поразрезали все швы. По подкладке чуть выше линии талии на 4, 5-6 сантиметров это не принципиально, главное хотя бы сантиметра на 3-4 выше эм, уровня линии талии мы проделываем новый шов. Тут закрепочка в начале шва, и тут закрепочка. Вот, вот приблизительно такой длины каждый шов по подкладке. Что касается по верху, по верху, то здесь нам нужно повторить э, то же самое, но не только с соединительными швами, но и со швами э, с кулисками, в которых у нас потом будут снова вставляться, в которые впоследствии мы будем вставлять наши косточки. Итак, перехожу к этому процессу. В первую очередь сейчас я соединю... Э, детали номер восемь с уже сшитым корсетом последовательность вы можете поменять какую вы захотите то есть я заранее уже прошила вот эти укрепила все шовчики их можно было сделать чуть позже я их сделаю чуть раньше тут значение не имеет не забываем про сеточку она нам сейчас пригодится и вы поймете для чего и зачем немножечко позже хочу вам Показать, что у меня получается на данном этапе. Я соединила деталь 8 с деталью номер 7 по верху и по подкладке то, что нужно было сделать. Перед тем как прокладывать этот шов, я еще обращаю внимание на самую нижнюю петлю, где она находится. Вот я сочла необходимым убрать. По рельефу вот одну еще пару петель потому что у меня уйдет эта петля большая ее часть в юбку то есть здесь есть у нас припуск на шов вот приблизительно вот так и, соответственно был бы только кусочек петли здесь не это совершенно не надо я ее убираю те кто считает нужным оставить пусть оставляют но в полном размере она сюда не помещается и ну мягко говоря некрасиво и ни к чему ну, просто не, не не к месту присутствует здесь еще одной петли поэтому я еще одну пару петли петель убрала вот изначально я срезала две пары по линии низа у нас ушло и еще одна пара, она ушла. Также обращаю ваше внимание, что у меня по второй технологии выполнен корсет, то есть под, продублированы детали по всей длине, а непосредственно вот деталь номер 8 она не продублирована. Мне также не нужно здесь дублировать по всей высоте вот эту детальку, она должна быть более мягкой, потому что излишек при зашнуровывании будет излишек материала убираться вот сюда, вот в этот шов уже на фигуре у, у клиента. Если вы шьете под какого-то конкретного заказчика, может быть так при утягивании. Если же вы шьете под не под заказ, а просто для коллекции, то тем более может прийти человек, девушка гораздо меньшего размера, и вам все равно хочется это изделие продать, продать без подгонки, желательно ну, так или иначе. Вот таким вот образом можно избежать подгонки. Просто утягивается шнуровка, расправляется непосредственно уже на человеке. Вот сюда пальчиками затвикается по рельефу 7, дробь 8, по линии шнуровочки нашей и излишки материала прячутся под вот этим швом. Поэтому сам с, сами детали. Номер восемь, они должны быть помягче всех остальных. Конечно, если детали из какого-то очень тоненького материала вы делаете гораздо тоньше, чем корсетный материал, тут вы уже смотрите по обстоятельствам дублировать их вам клеевой по всей высоте или нет. Как правило, они не дублируются по всей высоте, только по линии, где вот у нас проходит молния, вот здесь. Также хочу сказать вам вот об этом припуске отдельно еще несколько слов. Он у нас может, эм, припуск, я имею в виду, продублированная часть припуска, клеевая может заходить немножечко дальше вот этого шва, вот этого ребра. А может быть просто, ну, вот буквально в шов попадать, до шва, может быть. То есть здесь не принципиально. У меня немножечко шире, никакой проблемы нету, все очень хорошо приклеилось. Ну, все замечательно держится вот этой наметкой я напоминаю пришита это временный шов поддерживается пока мисс сеточка теперь на данном этапе что мне нужно сделать наконец-то уже пришить то что я давно уже сказала соединить детали вверх и детали подклада молнию я пока еще не втачиваю ее также можно пришить на любом этапе работы до соединения с юбкой тут опять-таки Каждый раз мастер принимает решение сам, что делать сейчас или чуть-чуть позже. Можно даже соединить с юбкой, а потом уже втачать молнию. И молния будет переходить ниже на юбку, иначе мы в платье свое не влезем, не, не сможем проникнуть, я это имею в виду. Не по размеру, оно будет маленько. А нам нужно гораздо ниже талии, хотя бы сантиметров на 20 ниже уровня линии талии, продлить нашу молнию, то есть она будет переходить с корсета на нашу юбочку. Итак наконец-то соединяю наш корсет по линии верха. прокладываю последний шов. Итак показываю вам результат проделанной работы. Я проложила соединительный шов, то есть соединила вверх с подкладкой, с одной стороны корсета. И со второй таким образом основная работа ну можно сказать практически завершена что еще нужно сделать нужно вставить косточки но также нужно и не забыть мне сейчас что здесь по подкладке мне нужно продлить мой шов для чего вообще этот шов нужен для красоты не совсем он нужен для того чтобы э, вот этот вот шов по линии верха корсета был максимально прочным то есть он усиливает прочность линии верха корсет вставляю косточки вставляю их куда им положено соответственно швам вот я только что сспорола распарывателем свой скотч заклеила убрала в сторону и вставляю в тот шов который мне надо сейчас дробь 6 не забываю потом после того как вставлю все косточки прошить закрепки внизу как всегда то есть здесь нет ничего нового единственное что мы отрезали распарывали убирали лишнее ним словом проводили ряд корректировок и затем восстанавливали те швы которые мы распороли соответственно коль распороли закрепки вынули кости затем их нужно опять вставить и восстановить закрепки но уже на новом месте проложить их так я сделаю за кадром закрепку непосредственно в этом шве в остальных я уже все проделала хочу обратить ваше внимание на вот эту линию низа изначально перед съемками я хотела сделать просто горизонтальную линию но зная эту особенность наклона рельефов я в принципе как бы и хотела вам еще сделать акцент дополнительно и вот на этом нюансе то есть на том как рельефы вытягивают наш корсет по вот этим линиям 1 дробь 2 2 дробь 3 смотрите я сейчас прикладываю к рельефу 3 дробь 4 то есть боковые швы это у нас 4 дробь 5 это чуть чуть раньше вот смотрите я линейку выкладываю видите вот это расстояние по центру по пошло 1 дробь 2 и пошу 2 дробь 3 вообще все симметрично по вытягивалась то, что я имею в виду? Одноименные швы повытягивались одинаково, приблизительно. Ну, может быть, там какой-то миллиметр разница. Но, но вот так вот зрительно кажется, что одинаково. Вот это расстояние и это. Вот это практически равно вот этому. Можно сказать даже и равно. Но так или иначе вытянулось. А я, например, если бы я хотела... Только горизонтально вот стоит задача сделать горизонтальный корсет вот что сделать в самом начале когда вы сделали все вот эти просчеты как я делала то есть вот у меня должна была получиться вот просто вот такая линия никакого мысика ничего вы можете либо надеть на манекен завязать либо ленту лучше резинкой придавить и провести аккуратненько горизонтальную линию но я бы например не заморачивалась бы даже с манекеном я просто бы вот от рельефа 3 дробь 4 не от боковых швов а от рельефа 3 дробь 4 провела бы горизонтальную линию до того как прокладывать вот эти все швы то есть дополнительный шаг еще бы сделала вот так еще бы подрезала то есть подровняла была бы просто ровная горизонтальная линия. Но, честно говоря, меня так все-таки больше сейчас устраивает для того, что я планирую сделать. Поэтому дополнительного шага этого я не делала. А для вас все-таки я это озвучиваю, чтобы вы имели в виду для себя работы и такой нюанс.